Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Никифоров. Я бренд-шеф компании Татра. Сегодня разговор пойдет у нас о шурме. Блюдо начало свое существование в арабских странах, а после захвата маврами Испании в восьмом веке начало постепенно распространяться в странах Европы и Азии. Шурма, шаверма. Донор-кебаб, шаурма-кебаб и берлин-кебаб, он же дюнер. бурита шаурма и гирш-шаурма – разные названия в разных народах, в разных странах. Разные ингредиенты в виде соусов, добавок различных овощей. А основной ингредиент всегда оставался один и тот же – мелко нарезанные куски обжаренного мяса. Такое же мясо, нарезанное такими же кусочками, но обжаренное на сковороде, будет иметь совсем другой, менее выразительный вкус, недостаточную сочность и не столь эластичную текстуру. Происходит это по следующим причинам. Во-первых, мясо греется не контактным способом, не от горячей сковороды, по-научному это называется кондукция, а под воздействием мощного инфракрасного излучения. При этом в спектре излучаемых вон гриле Татар присутствует такой диапазон, который не только нагревает поверхность, но и проникает в толщу. За счет этого подул готовится быстрее, сохраняет свою природную естественную сочность. Во-вторых, в отличие от традиционных способов термообработки, нагрев продукта в гриле-шаурме происходит не постоянно, а импульсно. Массивный кусок мяса медленно вращается. Обращенная к нагревателям сторона получает импульс часть тепла и уходит в тень. За время, когда эта зона в очередной раз подойдет к теплоизлучателям, тепло постепенно проникает внутрь продукта, а на поверхности не образуется подсушенная корочка, которая бы замедляла процесс приготовления и приводила бы к потере массы. В-третьих, приготовленное на гриле мясо не только вкуснее и сочнее приготовленного на сковороде, но и полезнее с точки зрения физиологии питания. Если будем жарить на сковороде основным способом, то вредные продукты пиролиза – это термический распад жиров неизбежно впитывается в продукт и попадает в наш организм. Поэтому, кстати, жареные блюда не включают в рацион детского и диетического питания. Те же продукты, которые мы готовим на шаурмах-гриле, гарантированно исключают этот недостаток.